Между адом и раем, где кружит кольцевая, Сумасшедшим трамваем сквозь обратный отсчет. Закури сигарету и не требуй совета Здесь мотаться по свету, как кому повезет. Перед этим трамваем все, что мы промотаем, мы глядим и не знаем, где сходить наш черед, Между синью и хлебом, Между жатвой и селом, Нам крутится под небом, Как кому повезет, Впереди сколько горя, И не вычерпать море, И по чьей это воля, И куда утечет. И кружит кольцевая, сумасшедшим трампает. Может, мы и узнаем, как кому повезет, и по чьей это воле. Позади столько боли, не поверим доколе, Не запишут насчет. Между адом и Раем Нас кружит кольцевая. Может, кто погадает? Может, кто подвезет? Может, кто погадает? Может, кто подвезет?